К нам пришло лето, а вместе с ними военный призыв, который был перенесен с весны. Указом президента Владимира Зеленского на срочную военную службу в этом году планируют призвать 16 400 человек. В частности, ряды вооруженных сил пополнят 9000 новобранцев, нацгвардии 5460 человек и погранслужбы 1300 человек. Призыву на срочную военную службу подлежат годные по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отстрочку от призыва на службу. Каждому призывнику сделают тест на коронавирус и поселят в обсервацию на 14 дней. Также военнослужащие срочной службы будут обеспечены средствами защиты дыхательных путей, антисептиками, масками и так далее. Отправка срочников в армию предварительно запланирована до конца июля. Введенный в Украине карантин в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 не повлияет на срок службы солдатов-срочников. Призывники без высшего образования будут служить полтора года и с высшим образованием один год. Также в Украине вводят новый вид военной службы – это военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период с целью согласовать систему воинского учета по стандартам НАТО. Теперь вместо мобилизации на военную службу будут призывать граждан, находящихся в резерве. Цель такого призыва – оперативная доукомплектация ВСУ. Резервисты будут служить по призыву до 6 месяцев и выезжать в командировку на учебные и проверочные сборы. За уклонение от призыва резервисту будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, но, как показывает практика, суд обычно выносит условные сроки до 3 лет. Также изменится и военный учет на предприятиях, и будут внесены изменения в Трудовой кодекс Украины. На бумаге, за призванными с работы резервистами, будет сохраняться должности и средний заработок. А на деле же есть большое сомнение в том, что, к примеру, небольшие частные предприятия будут выплачивать зарплату работникам, которые фактически отсутствуют на работе и не выполняют своих задач за призыва. Поэтому, чтобы не выплачивать им деньги, их, скорее всего, под давлением попросят написать увольнение по собственному желанию. Другими словами, у военных комиссаров значительно расширятся полномочия, и они смогут забирать людей с работающих предприятий, что может повлечь за собой серьезную коррупционную составляющую. Теперь военные комиссары смогут вымогать взятки у владельцев фирм за то, что закроют глаза и не будут призывать с работы специалистов и рабочий персонал. Но будем надеяться, что этого происходить не будет. Или будет? Что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своими мыслями в комментарии. Далее, штрафы за нарушение воинского учета также возрастут. За нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке на должностное лицо предприятия предусмотрен административный штраф от 3400 гривен до 5100 гривен. Сейчас на данный момент штраф составляет от 510 до 1700 гривен. За утрату же или повреждение военно-учетного документа военнообязанному придется заплатить до 850 гривен. Сейчас же штраф составляет 51 гривну. Участию в операции Объединенных сил призывники привлекаться не будут. Привлечение их к проведению операции Объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы. Призывники, которые получили повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке, в течение 10 дней. Уважительными причинами неявки в военкомат могут считаться стихийное бедствие, болезнь призывника или смерть близкого родственника. Любые другие причины не являются достаточно весомыми и могут быть приравнены к уклонению от армии. В случае получения повесток юноши, не имеющие отстрочки или права на освобождение от службы, должны самостоятельно прийти в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра. Отметим, что не получение повестки из-за каких-либо причин не является основанием для игнорирования призыва. Кстати, недавно прошел суд в Нидерландах о сбитом малазийском Боинге MH17 над Донбассом, в котором Москву обвинили в причастности к преступлению. Решение по делу можно посмотреть в предыдущем видео, жмите на появившуюся подсказку в верхнем правом углу экрана. Если информация была полезна, поделитесь этим видео с друзьями, это поможет продвижению. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующем выпуске.